Над зданием ВАЗовского завода управления вновь начала вращаться знаменитая ладья фирменный символ марки Лада. Эта конструкция высотой 5 и шириной 15 метров, которую при помощи вертолета на 96-метровую высотку выдрузили больше 20 лет назад. Два года назад логотип, что должен совершать полный оборот за 4 минуты, остановился, и только сейчас механизм поворота наконец отремонтировали. Притом функциональность восстановлена полностью. При сильном ветре эллипс разворачивается вдоль порыва. Ночью 50-тонная эмблема «Лады», обшитая пластинами из нержавеющей стали, подсвечивается, что делает ее заметной за 30 километров от Тольятти.